Сейчас я нахожусь в салоне Альтера. Очень замечательный салон. Сотрудники все молодцы. Менеджер Ирина, Ирина нам очень помогла с покупкой автомобиля. Советуем на этот салон всем. Спасибо ему еще раз.